Вижу, вижу, что я вижу. Я ничего не вижу. Ладно, хочу пока что доспех. Так. И, короче, у нас свет. не прожить так какой ну ладно ребята мы день уже слушай мне с телефоном? да да с ночь закончена вы не, жи... вы не выжили плюс 25 пять куда прыг? а я ползу спаси меня спаси я ползу Можешь. Что подожди, подожди. Да, ребята, что за крашный день? Вон там вот так. Mm -hmm. Ну слушай, я упал вообще -то. Я тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА